Приветствую тебя, дорогой друг, поздравляю тебя с успешной регистрацией в Perfect App и установкой программы, которая будет приносить тебе деньги. Меня зовут Антонов Алексей, я уже более двух лет занимаюсь заработком в интернете, имею такой небольшой опыт и хочу поделиться с тобой, как можно зарабатывать с помощью Perfect App. Я зарегистрировался вчера, прошло чуть больше суток и у меня уже есть 49 регистраций рефералов. Сейчас я покажу тебе, как это я делал. Вот мой аккаунт Perfect PerfectApp. Я имею уже 49 рефералов на первом уровне и 2 человека уже на втором. Вот сама программа, она у меня включена всего лишь 17 часов, а я уже заработал 59 каших факторов. Если бы я зарабатывал один, без своих рефералов у меня было бы здесь всего лишь 17 кэш-факторов. Так вот, что я сделал для того, чтобы у меня появился 49 рефералов. В первую очередь, я создал задание на seo -шпринте. Вот оно. Назвал его «Установить браузер для зарабатывания денег». И плачу рубль человеку, который ее установит в себе. Таких людей у меня уже 29 человек. И 17 человек на данный момент выполняет это самое задание. На балансе у меня было 140 рублей. Что еще в этом задании есть? Название задания, да? Установить браузер для зарабатывания денег. Приветствую тебя, дорогой друг. Меня зовут Антонов Алексей. Пишу тебя обрадовать новинки в рунете. Появилась программа, которая платит деньги за то, что она просто включена. Подробности увидишь на видео и ссылка на мой канал на ютубе. Задание. Установить программку и запустить ее. Под видео есть ссылка на регистрацию. В отчете напиши свою реферальную ссылку, например, моей ссылки. Если не трудно, оставь комментарий под видео и отзыв о задании. С уважением Алексей, мой скайп лидер. И внизу ссылка на видео. Что я имею от этого задания, да? 29 рефералов у меня уже есть, 17 будет, и еще 40 человек в дальнейшем присоединится в мою команду. Также я создал рекламу в контекстной, контекстную рекламу запустил, <coughs> имея два объявления, это 100 долларов, 200 без вложений назвал. Ежедневно перфектап установил и зарабатываешь видео. За один переход берут всего лишь 20 копеек. Таких переходов 5 со вчерашнего дня. Ну и особо я на, нее, на эту рекламу не надеюсь. Мало эффективно, мало переходов по ней. И второй объединение. Ваш браузер уже разрабатывает. Новинка Perfect App включает и снимает деньги. Имеет 4 перехода за сутки. Тоже мало эффективно. Второе, что я сделал, скачал видеоролик о Perfect App. Он называется ⁇ Как заработать деньги без вложений, Вы уже его, скорее всего, видели. И под ним разместил инструкцию. Это второй вариант раскрутки моей реферальной ссылки. И третий вариант ⁇ третий вариант, Как я раскручу свою реферальную ссылку. Я разместил видео с YouTube у себя на, на кухне ВКонтакте. Взял ссылку этого видео и установил ее в лайк-машине. Вот она. 49 человек посмотрели мое видео и поставили класс. Кто заинтересовался, тоже пошел, зарегистрировался и установил себе такую же программу. Как вы видите, ничего сложного в этом нет. Как вы заметили, ничего сложного в этом нет. Сделайте то же самое, у вас будет тоже 50-100 рефералов, которые будут приносить вам по 100 долларов ежемесячно. Ваши реферал, если сделать то же самое, у вас будет уже не 1000 долларов, а десятки, десятки тысяч долларов. Также хочу вас обрадовать, что это не единственный способ заработка в интернете. Я за последние три месяца заработал уже более 2 миллионов рублей. Как это я сделал, можете посмотреть на сайте vipantonov.justleague.ru Ну и ссылку под этим видео вы тоже найдете. Оформив подписку, вы узнаете, что я сделал для этого. Желаю вам успехов. Действуйте только... Только действия приведут вас к большим заработку в интернете. А по любому вопросу вы можете звонить мне на мой скайп. Всего вам доброго, до свидания.